Здравия вам, господа бояре! В гостях у реалиста снова э, психолог Григорий Бур. И это ролик для тех, кто побывал на самом дне, так скажем, МД мужского движения и решил все-таки оттуда всплывать. Сегодня мы поговорим о том, как вообще всплывать и что можно с этим сделать. За 4 года в МД ко мне много людей обратилось. Основные проблемы, с которыми люди приходили, это то, что разваливаются семьи, невозможно найти какую-то нормальную, адекватную женщину, с которой можно построить семью, чтобы она была красивая, там, не стареющая, там, не знаю, там, чтобы жрать готовила, чтобы ласковая была, чтобы не ругалась там, вот, чтобы не напрягала особо. Вот. И желательно еще, чтобы денег немножко зарабатывал и радовалась простому полевому цветочку и любила тебя, чтобы искренне, да, вот таких вот женщин у нас сейчас нету. А зайдешь на какой-нибудь сайт знакомством, куча всяких таких крутяшек, раскрутяшек с противозачаточным выражением лица и заявлений: типа Настоящий мужчина должен, там хочу ухаживания, подарков, вози меня, снабжай меня а напишешь, тебя пошлют. Вот. И мужчины у нас как бы, которые все это посмотрели, как бы везде на всем, на всем этом дне побывали, они задают вопросы, а что делать-то дальше? Да? Жить соло. Ну, как бы тоже вариант, да, можно, но, как я понял, жизнь соло – это как бы не для всех. И в основном у нас в жизнь соло окунаются люди для того, чтобы пройти какой-то длительный санчас когда у них голова забита одними неудачами с женщинами. И не только с женщинами. И не только с женщинами, да, еще и с деньгами проблемы у нас очень часто. Вот и, со статусом вот, в и со статусом это тоже проблемы, да. И вот они же задают вопросы, да, там женщинам нужен статус, да нафига он им нужен. Там типа вот, зачем мне вообще этот статус сдался, да. Вот тоже интересный вопрос, да. Зачем статус? Да, почему женщины так падки на статус, да, вроде. Чё, чё нам там, 50 тысяч на двоих не хватит жить? Вполне хватит, да, особенно если крупами питаться вообще вот так вот за глаза. Мхом, да. М -м да. Вот. И вопрос-то в том, как с этого, со всего всплывать, и всплывать, собственно, куда? Что там наверху? Мы-то ж привыкли жить на этом дне, так называемом, и как бы видеть вот это вот все, что на, на дно на это упало, да, вот эти вот все разведенки с прицепами, которые ждут настоящего мужчину, да. А вот эти все вот женщины, которые пытаются тебя развести, которые тебя пытаются поймать на пузо там и так далее. И те, которые хотят с тебя просто там как-то поиметь хотя бы что-то, хотя бы чуть-чуть, да. Вот, и не видно выхода. Как То есть как-то надо всплывать, а куда всплывать, непонятно. Что ты об этом думаешь, Григорий? Ну, ко мне тоже таких много приходит. Mm. Приходят ребята, которые говорят, вот, я, значит, работал с утра на двух-трех работах. Все для нее такое делал. Да. Все в семью, все в семью. А она, она? меня бросила. Теперь не знаю, как я жить. Эмоции зашкаливают yeah. и все такое. Ну, значит, зависимости поснимать – это ясное дело. Второе – это приоритеты женщин понизить до четвертого пунктика. Да? На первом уровне у нас здоровье учеба. Потому что люди, которые здоровьем не занимаются на первом месте, они потом жалеют об этом очень сильно. Почему учеба? Потому что учеба помогает мне стать на втором приоритете более крутым профессионалом. А когда я более крутой профессионал, у меня, очевидно, с деньгами лучше становится все. Вот для чего нам нужен статус. Для того, чтобы нам по-другому распределять ресурсы. Добавить больше, распределять больше и так далее. И так, как мы хотим. И вот на третьем месте у нас уже... Да, не, не на четвертом, на третьем месте. У нас личная жизнь на четвертом дети. Что происходит у мужчин зачастую? У них женщина на первое уходит. А работа где-то там неизвестно, на какую уходит. И они вместо того, чтобы эволюционировать как профессионал, занимаются просто всем своим временем заполнить. Вот я умею, например, там 500 рублей в час зарабатывать. И вот я все свои часы займу по 500 рублей. Вместо того, чтобы посидеть, подумать, поучиться и сделать, чтобы свой час был там 5000, например, стоит. Uh -huh. В итоге часов я меньше трачу. Я больше свободного времени и денег больше кармане. Но это же требует определенной среды. А вот взять себя из определенной среды и засунуть в другую, это больно, это же надо признать, что у меня этого нету, что я сам себе такой образ жизни организовать не могу, это все мерзкие инфо-цыгане, я всегда говорю, в школе тоже, получается, инфо-цыгане работают, учителя, которые учат, тоже инфо-цыгане, у них тоже информация такая. — Что, они бесплатно это делают? — Здрасте, а зарплату они от ну, ну, они бесплатно для тебя это делают, понимаешь? — Поэтому и уровень образования вот такой. А mm -hmm. если хочется жить получше, соответственно, уровень образования нужен другой. Mm -hmm. То есть самое простое, это, конечно, посмотреть на ребят, которые, ну, мягко говоря, тупее, чем ты, но зарабатывают больше, чем ты. Это хорошо. очень хорошо объясняет кто ты и что ты. А для этого нужно бывать там, где такие ребята бывают. Самое простое, это на какие-нибудь мероприятия по банальной финансовой грамотности. Как кредиты посчитать, как их закрыть у нас огромное количество просто кредитов в стране. Ну, просто мрак. Там уже триллионами долги измеряются. Ну да, Это с этим вообще вот мне непонятно, как люди так живут. Это вылипают. же не просто так. Это потому, что у человека в голове смещенная активность. Вместо того, чтобы пойти и подзаработать больше, он идет и берет кредит. Почему? Потому что еще одна смещенная активность. А где вы видели в нашей, так сказать, деревенькие зарплаты такие, которые вы говорите? Да, пофиг, что интернет есть, что в любой точке мира можно на удаленке работать. Да, то есть человек занимается постоянно вместо сосредоточенной деятельность то есть брать свой мозг и макать в одну и ту же проблему он берет и постоянно то туда то сюда, ворон считает всего угу. смещенная активность внутри его головы. ой смотри какая стенка неровная ой смотри птичка пролетела. Ой, смотри, кошка пробежала ой денег что-то не хватает так надо что-то подумать, где больше заработать. Ой, кошечка прибежала. И он постоянно отвлекается. То есть у него нету сфокусировки, он не берет и свой мозг долго не макает в одну и ту же проблему. И не засунул себя в то окружение, которое просто живет лучше, чем он. Почему? Ну я же, как же, я же туда приду-то. Ну, я да, же да. не такой. Что я там? Меня же засмеют. Пош... Меня засмеют, да. Поэтому на самом деле, если вот в купе посмотреть чем больше у человека гордыня чем больше у него эго раздуто тем меньше у него в жизни всего почему потому что для любого действия требуется но ну, разрешить себе там шанс косячить если я если такого шанса не даю то любая ошибка любая критика со стороны людей меня сразу задевает мое большое раздутое эго и я такой не не не я обратно в свою норку угу. ну вот э -э, у нас э -э, большая часть так скажем мужского движения которая проявляет какую-то активность, оно как бы продолжает сидеть в норке. Да? Хотя бы кто-то научился, так скажем, там, подписывать петиции на Рое. Сейчас, я думаю, все просто госуслуги поудаляли в связи с последними событиями. Такой активности нам уже ждать не придется. Вот, по крайней мере, в обозримом ближайшем будущем. Но, тем не менее, как бы вот это. 11 тысяч человек а проблем мне кажется больше гораздо у большего количества мужчин чем 11 тысяч человек которые вот именно так отреагировали а для тех кто отреагировал у них как бы есть шанс вообще всплыть, шанс есть у всех. всплыть беда в том что мозг у нас заточен на защиту от существенного ухудшения жизни то есть если мы нам суть хорошую работу мы такие да и это нормально а в конце например есть хорошая с более оплачиваем работает дай не знаю а вот если пистолет так сказать к виску то тут сразу как-то вот да да да все иду с понимаем фразу алькапона кто там гонстер какой-то был Пистолетом, добрым словом, ты добьешься намного большего, чем просто добрым словом. О чем это? Если человека вывести из состояния выживания, то он, как ни странно, лучше начинает все делать. Беда а в том, у нас большинство начинает... выживают именно, да? да? Да. да. У, -у, -у. у них в целом не настолько плохо, чтобы начать что-то менять. Но не настолько ну да. хорошо, чтобы перестать жаловаться. А, ну, вот чтобы как-то как довсплыть да до того уровня, на котором уже получше живется, зачастую надо хорошенько удариться об дно, чтобы было чего, видимо. Оттуда. Еще раз, посильнее, да? Да, ну, да, Поэтому, ну вот у меня был в практике мужчина, который пять раз был женат. Пять раз. Сколько у него денежные потери, там просто, ну... Большинство людей за жизнь только не зарабатывают. Сколько у него денежные потери. Почему? Ну удобно, чё? а что, думать не надо. Ну да. Думать не надо, только деньгами, сори и все. Просто деньги иногда заканчиваются. Человек сидит такой, думает, так, это же я. Это же сколько я отдал-то за всю свою жизнь? Господи. Если мы возьмем человек, который зарабатывает 45 тысяч рублей, а именно столько средняя зарплата по миллионнику и 120 по Москве, то 45 тысяч рублей умножаем на. 10 лет, о, на 12 месяцев и на 40 лет жизни получаем чуть меньше 22 миллионов рублей. Mm. То есть вся жизнь среднестатистического mm. миллионника, гражданин в городе миллионник, кто живет, укладывается в 20 миллион рублей. Выходим на улицу, смотрим, сколько у нас рейндж-роверов этого года ездит. Которые вот примерно с... столько стоят, Он да? столько и стоит, да. Mm -hmm. То есть, какая то машина больше, чем человек за всю жизнь заработает. Ну, нас и тут обсуждают, что тут одна инстаблогерша, она только налогов не доплатила на 120 миллионов, понимаешь? А Ее когда припекли, она быстренько да. нашла и заплатила. да? Вот сразу вопрос, да, откуда деньги? Это инфо-цыганка, она ну, конченая, она продавала какие-то курсы. Вот да? Как бы мне не нравилось творчество Блиновской, ага как бы мне не смущало то что она делает я объективно признаю ее талант зарабатывания денег то есть я так не умею Ну объективно я не зарабатываю, сколько она Она в этом году насколько я понял заработала около 450 миллионов рублей за неполный год это надо как-то окучивать женщин, понимаешь? Я, Это я... же они несут такие деньги. Они где их берут в конце концов? Мягко говоря, ребята, если бы хотя бы сотую часть от этого... Уже бы было хорошо. Ну, давайте объективно, да. Поэтому что нужно, чтобы приподняться с дна... Что делал я, когда меня там барышня первый раз хорошенько швырнула, у меня там отношения длительные были, и меня так, будь здоров, тоже накрыло. Что делал я? Во-первых, я начал ходить по специалистам. Не, не так. Сначала я охренительно пострадал. Наверное, месяц, может, uh -huh. полтора. Прямо вообще тяжко. Потом такой, понимаю, что, блин, надоело. Есть ребята, которые так могут жить всю жизнь. Год, два, три, пять, пофиг, десять. Я где-то месяца через полтора понял, что ну, все, ну, хорош. но уже надоедает, уже как-то, ну, просто надоедает. И начал ходить подряд. Просто открыл дубль -ГИС, пошел подряд по всем специалистам, которые просто вот в радиусе были доступности. Э Перми, в Челябинске, в Просто по кругу начал ходить. Сколько денег я там потратил, это как бы отдельная тема. Но я понял, что я не понимаю этих людей. Я понимаю, что-то они такое вроде полезное играют, но я не понимаю, что они говорят. И, кстати, одна из больших проблем людей, которые думают, что они специалисты высокого класса, они вообще не умеют работать с людьми. Но они просто непонятные. И я начал разбираться сам, начал подряд читать всю литературу, которая просто попадалась. Все вообще вот все слышал Услышал какого-то психолога, всю литературу прочитал. Услышал кого-то психотерапевта, всю литературу прочитал. Услышал психиатра, всю литературу прочитал. И рано или поздно у меня этих книжек уже накапливаться начало, а я начал их скрещивать между собой, потому что некоторые прям противоречили. Uh -huh. Исходя из моего опыта, что я делал? Я пострадал, да, ударился об дно, чтобы отскочить видимо, удобнее было. После этого пошел литературу искать. И искать человека, который ну, разбирается чуть больше, чем я. Вот когда вы найдете такого специалиста, вы сможете адекватно задать вопросы и получить адекватные ответы. Но это не решает вопросов с эмоциональной частью. То есть, когда себя эмоционально плохо чувствуешь, я не знаю лучшего способа, чем отвлечься на какую-нибудь деятельность и сходить к психотерапевту. Поэтому я всем рекомендую найти себе толкового специалиста или найти то дело, которое вас знатно отвлечет, чтобы просто не мешало плохо себя не чувствовать. Ну, толковый специалист у нас сейчас на экране, мы его все видим. Не, ну вдруг по это инфо-цыган, все такое, мы же ну, отзывы да, да, читали, да да. да? да, отзывы читали. Григорий Бур инфо-цыган, не ходите к нему, дягелев прекращай его пиарить. Но я-то да, чувствую, да, да. где инфо-цыган, а где не совсем инфо-цыган, поэтому я продолжаю, и если будет пара отписок от канала, я как-то переживу. Наша задача помочь людям всплыть а не концентрироваться на негативных комментариях вот. просто я так полагаю что есть у нас определенная прослойка людей которым вот им негативный комментарий оставить хочется потому что смещенная активность экономия энергии и по а, подоминировать, да, на то, то есть, на, месте на, на, месте. На, я тут, а тут вставил стропон инфо вы видели, да, я там коммент написал. Все. Все. Унижен все. раздавлен. Да, унижен раздавлен, и все, его больше для меня не существует. И вообще ну. отпишусь, вот так. Да, отписка от канала, я это слышал много раз и переживал целые волны отписок от канала. Бывало у меня же такое, так что переживем, ничего страшного, переживем. И далее, значит, в чем, собственно, значит, куда, первое, мы, куда мы всплываем, среда. куда? Среда. Среда, мы всплываем в какую-то другую Засунуть среду. Себя в какую-то среду физически. Значит, первое, это собирать какую-то полезную информацию по вашей проблеме. Второе, найти себя специалиста, ну, я очень рекомендую, просто быстрее будете. И третье, это, значит, идем в спортзал, потому что когда кортизол зашкаливает, надо двигаться. Это вот я сейчас как раз и делаю. Просто убиваюсь. Я что-то решил это, что Ну, как бы жировая ткань, она же влияет как бы, и на гормональный Женские фон, гормоны, и да. на мотивацию, и тестостерона становится меньше, становишь, становишься апатичным. Если бы я хотел бухать, я бы, наверное, уже бухал. Вот просто я как-то вот уже давненько не прикладываюсь совершенно. И мне надо куда-то. Тестостерон максимальный у нас на 10 из 10, на да. 25 падает в половину, и всю жизнь будет по 3% падать. Единственный способ как-то замедлить это падение – это убрать вредные привычки, начать нормально есть, спать, заниматься сексом, побеждать цели своих достигать и а, заниматься тяжелыми физическими нагрузками. Все. Никаких других способов тестостерон выровнять нет. А тестостерон для мужчины это примерно все. Да, примерно все. Да. И вот я начал заниматься, да, кортизол пропал, и я такой сижу, да, и вот записали мы с тобой ролик о постановке целей. Я сижу, вроде как вроде как всплываю, но куда, пока еще не знаю, еще пока вот этой новой компании пока еще не ощутил, ну, не поместил себя, да, надо куда-то поместить себя физически. мы уже общаемся, это на самом деле Да, это уже офигенно. И далее, как трансформируется наша жизнь, нам нужно знать результат. Да? Вот Как мы говорили про вероятность достижения этого результата, мы о ней сейчас говорить не будем. Допустим, она стопроцентная. То есть, если мы начинаем что-то делать и корректируем свое движение, то у нас будет стопроцентное достижение собственно, нашей цели. Об этом нас всегда учили на продажах. Вот всегда. То есть это называется работа на результат, которую многие ненавидят, они не понимают, что это вообще такое. То есть, это правда. Вот. А, тебе, а, они воспринимают это как: тебе поставили какой-то грандиозный план, а ты как хочешь, короче, вот ты его пытайся добиться, а ты его не добьешься, и мы тебе не заплатим. Да, вот такая картина в голове у среднестатистического человека, когда он а, слышит фразу «работа на результат. Работа на результат, как нас учили в продажах, ты должен четко о себе представлять то, к чему ты идешь. То есть не делать, допустим, а пойду-ка я, допустим, там, ну не знаю куда-нибудь сделаю что-нибудь, да, непонятно что, и может быть что-то из этого получится. Это неработный результат. У нас, допустим, было четкое понимание. Там, мы хотим, там, к примеру, продать за месяц каждые 12 тысяч шоколадок. Да? 12 тысяч шоколадок. Выглядит, конечно, страшно, особенно если учитывать там, количество торговых точек. Вроде как-то как кажется очень нереальным. Вот. Но были методы достижения, в которые как бы ты сначала не веришь потому что ты их ни разу не видел но если ты в это упираешься тебя еще корректирует там супервайзер какой-то постоянно контролирует то в итоге ты сам удивляешься что ты продал вот. и как бы я так несколько раз на, на, на конфеток делал план, мне начальник ставит новый план, я на него смотрю, говорю, блин, тяжело, что ты сделала, зачем, ну я же не сделал, он меня вот так вот ручкой в бок тыкает, говорит, я тебя сейчас горит ручкой заколупаю, понял? Все ты сделаешь, я тебя знаю, давай. И работа на, на результат, это нужно четко представлять, что мы хотим получить в итоге, то есть куда именно мы всплываем, в какую жизнь мы всплываем, то есть вот из этого всего дерьма, в котором мы э, хорошенько э, повалялись вот на этом дне. То есть мы хотим, что мы хотим денег, мы хотим, мы хотим женщин статус, красивых, женщин. мы хотим статус, возможно, мы хотим семью и детей, и при этом еще, чтобы мы были главными во всем вот в этом, да, вот это вот у моей по крайней мере аудитории, ну такая вот мечта, да. Чем мечта отличается от цели, тем, что у цели есть конкретные сроки ее реализации и какое-то там пошаговое, поступенчатое. Да движение к этой цели, а когда это мечтать, человек никуда, собственно, и не двигается. Он думает: Ах, вот если бы да, ну вот. ну и, собственно, все, вот куда мы всплываем? Вот я при приблизительно четко обрисовал, куда надо всплыть, или это чисто моя картина. Давай еще раз подытожим: Значит, первое это зачастую люди, просто работу пора поменять, или наконец да. всплыть в свободное плавание. Я как раз работаю на результат, она объясняет человеку, а действительно он такой хороший специалист, как думает о себе. Потому что очень большое количество людей действительно хреновые специалисты. И это больно себе в этом признаться, потому что тогда нужно что-то с собой делать, чтобы стать крутым специалистом. Mm. Очень многим людям не платят ни хрена, потому что они хреновые специалисты. И под словом «специалист» мы имеем в виду не только то, что он умеет делать, а полный цикл, то есть найти себе клиентов продать им свои услуги или товар и выполнить свои обязательства. Вот полный цикл очень мало кто из людей может делать, поэтому они и боятся уйти в свободное плавание, потому что mm. они понимают, что они потонут. Они я с этим с часто сталкивался, я с этим часто сталкивался, очень, люди, очень многие люди начинают веровать в социализм, да, потому что там не надо продавать себя. Там за тебя этот вопрос уже как бы решили. И люди начинают говорить о том, что надо развивать производство. Надо вот производить, там зачем нам эти иностранные Мерседесы. Надо производить у себя, и тогда жизнь будет классная. А, на мой как бы ответ в том, что нет каких-то особенных проблем, чтобы поставить завод по производству чего угодно, и начать производить есть проблема, кому потом слить готовый продукт. Вот. Есть как бы такая проблема, да? из этого выходят с помощью маркетинга, с помощью там, расширения там, клиентской базы, там и так далее. И так далее, и так далее. Это огромный процесс. И... Ну там люди, видишь, как услышали, что из всей цепочки вот этой привлечь, продать да. выполнить обязательства. Они услышали, что самое главное это вот один элемент. На самом деле все три главные. Что, ну, как бы, все три образуют трубу, по которой деньги текут. Хоть в одном элементе затык делаем, все, деньги не текут. Поэтому mm -hmm. важно все три, чтобы были. Люди услышали, что нужен только один какой-то. Наверное, поэтому они так... Пере... Mm -hmm. Нет, меня, мне, мне показалось так, что этот элемент для них самый сложный. Все три нужно будет осваивать. Все три. Самый, Каждый, сло... Самый сложный нет, элемент нет. это продать себя. Люди, когда слышат продать себя, у них на уме сразу какая-то, я что, проститутка какая-то, себя продавать. Что это такое, да? Ну, давай. Э, что это так? Вот... Да. с этим, Каждый какая раз, проблема? Общаем, ну, то же самое раздутое эго. Mm -hmm. Когда у меня эго раздутое, мне больно получать отказы. Ага. Мне стрёмно вообще брать деньги с людей, потому что я какой-то нуждающийся. как я я велик! Я невероятно крут, как это я буду нуждающимся, как это мне кто-то скажет, что я вообще-то не нужен. А у меня продукт, например, херня полная, или услуга моя херня. Ну, да, да. Это же больно. Вот. Поэтому эго нужно сдувать. И чем оно меньше, тем лучше. Это не значит быть тряпкой. Нет. Вот многие люди у нас путают быть добрым человеком и быть тряпкой. Вот как же определить, где такая вот пунктирчиком грань проходит, где одно перетекает в другое? Вот добрый человек условно. Это человек, который первым шагом делает людям добро, а потом взамен что-то просит или требует. И смотрит, если они ему взамен не дают то, что ему нужно, или дают ему зло, то вторым шагом он отвечает как раз злом. И вот тут многие люди понимают, что они тряпки на самом деле, потому что они не могут ответить злом на зло. Uh -huh. и есть тряпки собственно это кто это те которые чтобы им не сделали в ответ они всегда будут отвечать добром. и в итоге они будут жить в аду и с ними считается никто не будет теперь переносим это на все области жизни перевозим на работу многим страшно пойти и у начальства спросить начальство за что мне вообще зарплату платят вот я работаю работаю и я не понимаю а за что мне конкретно в моей работе платят больше всего денег Потому что я бы хотел зарабатывать больше. Скажи мне, что мне более сложное делать. Но если пока я сам не разбираюсь, да, я иду и спрошу начальника. Если мне начальник не говорит, как мне зарабатывать больше денег, я что тут же иду? Увольняюсь. Ищу новую работу, Конечно. Да. Ну, не увольняюсь, а ищу новую работу, чтобы ну, да. не было такого, что я уволился и кушать нечего стало. Да? Потому что у многих кредиты нужно платить и так далее. Ищем другую, где объяснят, как больше зарабатывать, и плавно переходим туда. Как? Я рекомендую пройти тесты. По профориентации, потому что они подскажут, куда податься. Дальше, значит, второе, что у нас: в деньгах. Если раньше я вообще в сторону увеличения дохода не смотрел, говорил: да, у нас такого не бывает, да у нас маленький городок, да это все воруют, это все там, места облатные, да это по знакомству. Я, в общем, никогда. Часто, часто себя, такое слышу, шапку да. Шапку неудачно, да. себя снимаем, одеваем на себя шапку победителя и идем побеждать до тех пор, пока не победим. То есть учимся это э, не вестись на провокацию. А собственно. там куча отказов, там куча, понимаешь, посылов. Это же больненько, страшненько, и ничего не получается, и неделю ничего не получается, да. и две ничего не получается, да. и месяц ничего не получается. Да ты инфо-цыган, Григорий Бур, ты что-то на фигню какую-то несешь. Правильно, гарантированный кайф только от наркотиков. И то недолго. Потом начинаем рассыпаться. Поэтому через этот дискомфорт отказов нужно пройти. Как пройти? Мы берем табличку, идем к людям. Они нам отказывают. Мы вписываем то, что они отказывают нам. И сидим дома и думаем а что им можно предложить чтобы они не отказали и чем больше отказов мы соберем тем подробнее будет наша табличка мы в табличке больше данных соберем и поймем где мы на самом деле из-за каких пунктов хреновые специалисты учтем как можно больше этих пунктов эволюционируем как специалист сделаем новое предложение и вот тут люди начинают соглашаться один за другим почему потому что мы подумали и учли это а люди воспринимают вот этот поток негатива в их сторону не как способ для прогресса, а просто как негатив. То есть страх отказов, он мешает нам, Эволюционировать, я правильно понимаю? То есть хорошо. мы боимся того, что нам откажут здесь, откажут здесь. Мы, как бы, удар, по собственному, да. мы эго калории получаем, потеряю, калории потеряем, мы сходили на собеседование, два раза сходили, нам отказали, непонятно, кого не ищут. Но мы не... я плачу дома, Да, да, сказать, ничего мы не можешь. записывали, да, мы никому не нужны. Лучше бы я сидел на старой работе, получал бы 45 тысяч, и мне было бы хорошо, да, а теперь мне выглядит. плохо, да. Вообще вот борьба с отказами – это одно из базовых, так скажем, знаний в той же самой торговле, где я работал очень долго, потому что ты, когда приходишь что-то продавать кому-то, очень часто тебе говорят, нет, спасибо, у нас есть аналогичный товар, там, нет, спасибо, мы не нуждаемся. Нет, у вас дорого, блин, у вас дорого. Но что самое интересное, самое интересное что когда я потом посмотрел, какие фирмы зарабатывают больше, и где вообще зарплаты выше? Оказалось, что зарабатывают больше те, которые умудряются продавать то же самое, но дорого. Да. Вот. И когда вы видите в магазине водку, например, да, любимый наш продукт, одна водка стоит 500 рублей, а другая водка стоит 5000 рублей. Ну и когда ты зарабатываешь 45 тысяч, ты, конечно же, себе не можешь позволить водку за 5 тысяч. И ты думаешь, кто же ее, блин, тогда вообще покупает. А, оказывается, кто-то ее покупает. Кто-то ее покупает, но себестоимость производства той и другой, она приблизительно плюс-минус одинаковая. Потому что там пол-литра, тут пол-литра. Где-то да, где-то рекламный бюджет, где-то да, где где упаковка, но все это как бы не, не настолько выше себестоимость, насколько потом выше конечная цена. И в итоге получается, что у того, кто продал за 5000, у него маржа вот такая, больше транспортные больше. расходы вот такие, и он зарабатывает дофига. И тут мы натыкаемся на ключевое убеждение людей, что им нельзя зарабатывать больше, чем остальные. Почему? Потому что вот. мама с папой сказали, что это плохо. У нас наследие а, пришло, где там, там, предпринимателям вот это все. Да? Mm -hmm. же предприниматели mm -hmm. были, в свою очередь, yeah. частично. Ну, может быть, не все, но некоторые да, соответственно к ним пришли, там, отобрали. Соответ... И вот это вот длится. И когда воспитанием занимались наши мамы, бабушки, там, папы, дедушки, то это передавалось. Не высовывайся, не требуй большего, не расти, а то да В 90-е пришли, там, то высовывался, подстригли морга были с одной стороны малиновые пиджаки с другой стороны там какие-нибудь зеленые на те кто высовывался и вот эта вся картинка она у людей стоит на пути к деньгам хотя на самом деле нужно просто пообщаться с своей целевой аудиторией, спросить у них что не так вписать в табличку посидеть на эту табличку посмотреть и подумать что я хотя бы с некоторыми пунктами из этих я могу сделать и это и есть эволюция и потом новый материал принести и показать а так еще люди что-нибудь скажут? Еще раз взять табличку записать. Так что еще не доучил? Вот это не доучил. Учел, принес новый материал, показал. И рано или поздно какой-то это итерации люди такие говорят: "О, тебе нравится, давай, что стоит". Люди Прекрасно. к этому не так относятся, не как исследованию. Они не берутся с блокнолька да, как Шурик, помедленнее записываю. Нет, бы пойти пообщаться с людьми, и сказать, что не так. Люди просто воспринимают это все на свой счет. А почему? Потому что психотерапевтом не ходят. А почему не ходят? Потому что психотерапевты это стрёмно, это ужас, а голову сломают, инфо-цыгане и все такое. Некоторые действительно да. И голову сломают, и инфоцыгане ну, нужно делать. В общем, начинаем всплывать. И напоследок, как ты думаешь, у какого количества, у какого процента людей есть вообще шанс всплыть? Ну, шанс сплыть есть у всех. Вопрос в том, как сильно удариться об дно и потом попасть в среду, в которой им помогут сплыть. Вот если эти два фактора учесть, я думаю, что этот параметр может стремиться к 100%. Но так как у нас недостаточно сильно пока что многие ударились об дно, чтобы отскочить от него и не попали в ту среду, в которой бы им помогли, в неструктурированной среде я примерно так оцениваю. От 1 до 3% людей они в тот или иной момент времени будут всплывать то есть mm -hmm. самое важное что понять даже если абсолютно понятную исчерпывающую инструкцию человеку дать ну как бизнес по франшизе например да когда тебе все книжечку дают надо вот делать так mm -hmm. подключу 1-3 процента людей возьмут эту книжечку и будут по ней все делать почему потому что у них холодец настроен адекватно а у большинства у них мозги очень сильно расстроены ну, банально, чего далеко ходить. Возьмем простой пример. Много ли людей могут прийти вовремя? Просто навстречу. То есть рассчитать, за сколько одеться, собраться, доехать, сколько времени понадобится, приехать вовремя. Но я часть, я все. всегда, всегда прихожу вовремя, меня бесят люди, которые приходят не вовремя. знаешь, меня, меня тоже как бы... Так, может быть, воспитан, может быть, как-то... Потому что с предпринимателями много, управленцами общаюсь. Ну, вот... Это такой показатель что ты просто уважаешь человека да? и ну да, да, договорились да. или сделать то на что договорились пускай это не фантастически это сделано, но ровно то на что договорились и люди думают что надо делать все как-то сверх идеально на самом деле надо делать просто то на что договорились и на вас уже будет нехилый спрос угу. прийти вовремя причесанный умытый и постриженный адекватно пахнущий и сделать то что договорились у многих людей вот вот такие ожидания. На самом деле у, у клиентов намного проще ожидания. Поэтому я бы рекомендовал начать с этого. И от 1 до 3% я так примерно оцениваю. Ну ясно. Хорошо, о всплытии поговорили. Следующая тема ролика будет какая-нибудь обязательно другая, не менее интересная. Кому хочется заняться непосредственно своим всплытием, ссылочки на Григория Бура находятся в описании. Всем пока.